Все, <связи> <связи> все работает. А основную камеру туда смотрим. Как скажем, топ-менеджер компании компания <связи> <связи> давай. менеджер Друзья, приветствую. подожди, мы еще не начали. А, Стой, давай заново начинаем. Подожди. Кто, Кто говорит, первый я или ты? У меня живот не жирный тут? Ты не жирный. Давай, все, давай. начинай. Вдвоем <связи> <он> не заходи. <связи> да. Какой-то уже. я начну, ты продолжишь. Нет, давай я начну. Давай. Да, друзья, всем привет. С вами на... За счет банков из Банковских средств. Да, Банков? друзья, всем привет! Все, кто нас смотрят, все наши любители, подписчики, вот всех рады видеть. Сегодня будет очень интересный э, контент, очень интересные. А что ты мне представился? Ты, зачем ты меня сбил? Друзья, всем привет! Меня зовут Иван, да. Илья Шамшин, топ-менеджер компании Сочи Гидовые. Сегодня будет очень интересный э, такой видеообзор, даже не видеообзор какого-то комплекса, какой-то квартиры, как вы привыкли это видеть. А сделаем для вас небольшое видео, такую запись, чтобы вы понимали, что такое эта тема будет сегодня тема ипотеки. И что значит вообще этот портфель. Мы будем задавать все вопросы Илье, да, а он будет на максимально в развернутом виде полностью все отвечать. Правильно я тебя понимаю? Получается, что так, да. Ты к этому готов? Я, я, я вообще не готовился, я просто ну, знаю, так ответить на все вопросы. Самое главное, вот после всего вот этого видео обзора, такого видео еще не было. Это просто пришла такая в голову концепция, Да. Сесть нам вдвоем в режиме диалога, записать вопросы и именно разобрать вот эту тему и Самый коварный, да, самые самый коварный вопрос. Самый коварный, потому что, хочу сказать, большинство, многие из вас... Ну, для вас, думаете ипотека это какая-то кабала. То есть, зайти в ипотеку рассмотреть, то есть, это все. Это значит билет в один конец. Но никто не понимает того, что очень выгодно, надежно, правильно рассматривать банковские средства, при этом не использовать свои средства. Правильно понимаю? То есть, можно взять, проинвестировать, перепродать, и вы остались в плюсе. Мы все вопросы сейчас все с подковыркой будем мы рассматривать от и до. Самое главное, хочу вас попросить, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, комментируйте максимально больше мы хотим сейчас дать всю всю информацию чтобы вам было понятно что это и как да друзья и первое что хотел вас попросить подпишитесь на наш канал поставьте колокольчик и вы можете среагировать на самое лучшее предложение да то есть и себе больше денег заработать почему бы нет Достаточно подписаться. Ну, давай, начнем уже с ипотеки. Давайте, все, а то мы так можем долго. Илья, вот скажи, пожалуйста, знаешь что, что важно при подаче заявки на ипотеку? что важно при подаче заявки на ипотеку друзья, да, но в первую очередь этим должны заниматься специалисты то есть ипотечные брокеры вы можете самостоятельно податься с помощью личного кабинета да, то есть можете выйти в свое отделение банка но когда занимается специалист Именно подготовка документов – это всегда лучше, потому что специалист знает, специалист работает да, в этом направлении и всегда поможет грамотно и правильно подать документы. Да? То есть, и он всегда подскажет, как лучше сделать. Поэтому однозначно нужно подаваться через специалистов. Подать может юрист и да, ипотечный брокер. Ну, может самостоятельно, но, как правило, когда одабриваете самостоятельно, это 85% провала поверьте на слово то что говорю это из практики вот смотри ты как прям вот специалист профессионал да вот в этом направлении скажи пожалуйста вот прям детально кто у нас может подавать заявку да на ипотеку чтобы четко было у людей понимание Да, ну первое вы самостоятельно через личный кабинет может менеджер банка направить может юрист а может ипотечный брокер но во всех случаях ипотечный брокер всегда сделает лучше качественнее и быстрее и однозначно заявку нужно одобривать уже от объекта да? То есть, когда вы понимаете, какой объект То, собственно, от этого уже подаем заявку То есть, на нужную сумму, на нужные условия Так, хорошо, давай тогда скажи другой, знаешь, какой-нибудь вопрос тебе сейчас зададим У нас вопросов очень-очень много таких интересных Как лучше подать заявку на ипотеку? Как лучше? Достаточно созвониться с специалистом по недвижимости, да то есть, ну а общую вообще ситуацию, и, ну то есть мы у вас берем документы, да, и уже направляем ипотечную брокеру. А собственно, как лучше, да, однозначно не самостоятельно. Да, потому что, поверьте на слово, много видели случаев да, данной своей практике, когда люди приходят в банк, они подготавливают документы, получают первый отказ, получают второй отказ, и на этом моменте они думают, слушай, ну не мое, наверное, ну что-то не получается, что-то не идет, да ну и нахрен. Да, такое очень часто бывает. Поэтому однозначно нужно работать через ипотечных брокеров, по-другому никак. Я помню, что у нас самая э, быстрая ипотека была одобрена, по-моему, за одну или за две минуты. Просто только подали заявку, пфф, одобрено все, пошли на ипотеку. У меня 40 секунд было. Э, наш юрист одобрил 40 секунд по Сбер. Ну, там зарплата клиента э, Сбербанка, да, поэтому так быстро. Илья, вот скажи тогда, пожалуйста, вот ипотека? В чем ее выгода? Вот чтобы люди понимали, да, все, кто нас... Нас будет сейчас смотреть очень много. Наши подписчики, наши клиенты. Кто-то хочет сюда переехать жить, кто-то хочет рассмотреть, кто-то боится, кто-то переживает. Э -э, диванные скептики, риэлтора, Все подряд все нас будут смотреть. Вот просто скажи, вот, э -э, ну, ипотека в чем вот ее выгода, чтобы понимать? Да, а, собственно, выгода ипотеки. То есть мы за счет банковских средств... А Можем проинвестировать, то есть мы за счет других да, выполняем свои цели, да, которые перед нами поставлены, и <coughs> э, ипотека. Это все-таки инструмент, да, который, который позволяет зарабатывать здесь и сейчас. Не откладывать, не копить, потому что копить здесь ну, как-то сложновато. Вы сами знаете, рост цен на объекты недвижимости в Сочи. Поэтому ипотека нам позволяет среагировать здесь и сейчас. Не надо ничего ждать. Да, там будут проценты, да, там будут платежи, от них никуда не деться. Но мы, если рассматриваем инвестиции, мы всегда считаем отложенная сумма. Когда мы берем в ипотеку, мы можем без первого взноса взять, мы можем там с минимальным первым взносом взять. И когда смотрим сумму первого взноса, да, то, то, что мы внесли и то, что мы заработали, мы получаем хороший годовой процент, почему бы и нет. На моей практике самое высокое было это 400%. Не буду рассказывать, как, поверьте нас, да, 400% мы заработали. Я знаю, было такое. Поэтому... Да, но мы считали, да, мы считали отложенную сумму, но у нас отложенная сумма была 1 миллион рублей. Да, это небольшая сумма, то есть мы как бы заработали не миллиарды, мы заработали всего лишь э, 2 миллиона, но с одного и за полгода. Поэтому у нас получилось 400%. Так можно делать. Скажи, пожалуйста, знаешь, какие должны быть требования к заемщику? Требования к заемщику, но... Первое самое основное, чтобы была э, хорошая или хотя бы нормальная кредитная история, чтобы не было просрочек, да, чтобы э, когда банк запрашивает вашу кредитную историю, там было, ну, плюс-минус все нормально. Вот, остальное, вот поверьте на слово, остальное все решаемо. Так, так, так, ну, как бы уже прям начинается складываться картинка, да, я думаю, большинство. Что такое ипотека? Впереди еще будет много вопросов. Скажи, пожалуйста, Илья. Какие документы нужны для того, для подачи ну, заявки на ипотеку? Mm -hmm. Да, ну, во-первых, нужно понимать, как ты работаешь по найму а, или ИП, или ООО, да, по-разному бывает. А, Но ну, как минимум можно податься по двум документам, это паспорт с НИЛС, да, то есть так можно. А, вообще, как правило, полный пакет это паспорт с НИЛС, это а, справка 2 НТФЛ, можно, кстати, справку по форме банка. А, копии трудовой книжки, а, может быть там а, трудовой договор, да, то есть ну, по-разному, но как минимум, вот как минимум, это паспорт снился, этого достаточно, чтобы открыть себе а, нормальную ипотеку. На моей практике мы открывали, сейчас скажу, порядка 14 миллионов по двум документам. Ну почему бы и нет? Мы даже открывали вообще. Кстати, в Сбере, в Сбере открывали, да. Ну Сбер это самый такой, самый лояльный, у нас из всей недвижимости, ну 80% это как бы можно со Сбером приобрести недвижимость. Да. Ну 80%, да, 80 и... со всего рынка. Да, у нас еще Альфа-Банк дает хорошие условия. Вот Альфа-Банк в последнее время хорошо взлетел на рынок в Сочи. У Альфа-Банка хорошие условия, нормальный процент. Там можно с неполной стоимостью договора, там можно с завышением То есть Альфа-банк на сегодняшний день ну, один из самых лояльных банков Но а, после Сбербанка как бы Сбербанк он был, есть и будет, ну, наверное, лучшим Но а, не всегда проходит оценка в Сбере. Ну, ладно, да. подробности, это мы как бы подробности всегда индивидуально скажем Вот смотри, Илья, вот есть разные про программы, да, по процентной ставке вот что ты вообще можешь об этом сказать? Да, но смотрите, есть у нас а, льготные ставки, да, это когда ты покупаешь напрямую от застройщика, это 6,3-6,4%. А, сейчас есть субсидированные ставки, даже у нас а, резиденция из Нагорска дает а, ставку 0,5% на весь период. да, То есть, условно, там мы на 30 лет одабриваемся а, и получаем став, ставку 0,5%, ну почему бы и нет. И, Обычная э, ставка это 10,4%, 10,5%, ну, в общем, до процентов это базовая ставка на вторичку, на вторичное жилье. да. Здесь как бы каждый сам для себя выбирает, какую ставку выбрать, да, то есть ну, понимает вообще конечную цель. Но как правило 80% у нас базовые ставки. А скажи тогда, пожалуйста, вообще по-другому. Что делать в том случае, если вообще у человека вот ну, нет официального дохода? Ну, ну, что ему делать? А, ну, как минимум, это податься по двум документам а, или а, сделать справку по форме банка. Друзья, поверьте на слово, как бы вы не первые, вы не последние, да, у кого а, не весь а, официальный доход, как бы, но мы живем в таких реалиях, да, как бы, у кого-то есть доп. доход, кто-то там работает, там, ну, неофициально, но это нормально, ну, это нормально. Как бы в рамках нашей страны, наверное, это нормально. Да, поэтому э, всегда есть возможность, да, то есть, это по двум документам, либо справку по форме банка. То есть, возможности есть. Да, здесь главное желание. А мы, знаете, как делать? У нас есть покупательница с Луганска, ее зовут Валерия. У нее вообще кредитная история была нулевая. Она не хорошая, она не плохая но, ну, по нулям. Мы ее одобрили на 14 миллионов и сейчас открыли ей ВТБ на 17 миллионов. Да, то есть мы сейчас можем второй объект смотреть в районе 20, Ну почему бы и нет. То есть возможности есть всегда. Здесь напрямую зависит от вашего желания. Хорошо, Илья, вот давай тогда так скажи. А если у человека нет вообще то есть собственных средств, мы можем рассмотреть э, какую-то недвижимость только за банковские средства? Угу, угу. Да, а, покупатели без денег это, наверное, самые, самые, как правильно сказать, да, как есть и говорить. А... Но ну, самые лояльные, самые адекватные. да, То есть, они понимают, что есть желание. У них есть возможность платить ипотеку. да, То есть, ну, у них доход есть, но может быть там а, нет скоплений. Ну, как бы ничего страшного. Вы даже представить не можете, сколько мы а, провели сделок без первого взноса. То есть, это можно все делать. А, вопрос, опять же, вопрос конечной цели. Кто-то для жизни берет, кто-то, может быть, для сдачи, может быть, кто-то а, для перепродажи. Главная, конечная цель. А, купить можно всегда. А, Особенно в текущих реалиях, да, когда, вот, ну, наверное, сейчас одно из самых лучших, вот, самое лучшее время для приобретения. Слушай, можно в хорошем бизнес-классе, бизнес-комплексе приобрести. Вот не имея вообще ничего, денег нет, да, только за банковские средства, можно, да. можно еще даже с завышением. Еще у вас останутся средства на то, чтобы гасить ипотечный кредит, правильно? Да, конечно, конечно. Но сейчас вот самое, так скажем, привлекательное, это в резиденции снокорска можно купить квартиру с субсидированной ставкой от застройщика на 30 лет, друзья, вот внимание, на 30 лет можно купить квартиру с каким-то платежом там 33-35 тысяч рублей, но это, это более чем смешно. Да, там есть небольшая переплата, то есть Застройщик э, субсидирует, да, там есть небольшая наценка, но она настолько минимальная, это единственный застройщик, кто сейчас дает такие условия. Ну как бы взять там 34 метра за 8 500, за 9 миллионов, платеж 33 тысячи. Ну, в таком как... комплексе с видовыми характеристиками. Там виды просто прям, они сумасшедшие. Мне больше всего нравится там транспортная развязка. Да. Просто ты можешь уехать в любую точку, я не знаю, города, куда только можно, и никогда в пробке не будешь стоять. А Илья, скажи, пожалуйста, знаешь, какой такой, э, на какую сумму кредита то есть, можно вообще рассчитывать? На какую сумму кредита можно рассчитывать? Ну, вообще э, ну, до 20 миллионов это прям точно. Можно еще больше. Э, вопрос для чего? Как бы ну, у нас средний бюджет объектов да, где-то от 10 там, до 20, условно до 20 э, миллионов. То есть, это самые ходовые э, объекты, площади и так далее. То есть, ну от 10 до 20 это нам да, вообще смело. А на какой срок? Ну вот как бы. До 30 лет. До 30 а, лет да, да, все выбирают по-разному, да, но если, допустим, мы а, заходим на инвестиции, то есть купить-продать, мы, ну, как правило, рекомендую на максимальный срок. Ну какой смысл адапливаться там условно на 10-15, на что платежи а, значительно увеличиваются. Хорошо, а скажи, пожалуйста, тогда какую вот вообще недвижимость у нас по рынку Сочи можно приобрести в ипотеку, рассматривать в ипотеку? А, Но ну, первое, это законные объекты, которые а, имеют выписки, да, то есть которые, ну во-первых, квартирники, да, то есть которые нормальные квартирники, они не проходят. Апартаменты, друзья, а многие думают что, что апартаменты не проходят в, в ипотеку, это ошибочное мнение. У нас апартаменты идут по документам как нежилые помещения, нежилые помещения хорошо кредитуются банками, то есть проблем там вообще нет. Ну то есть мы можем брать квартиры, некоторые жилые помещения можем брать. Мы можем брать э, апартаменты, можем брать дома. Ну, коммерцию тоже, кстати, можно брать. Да, то есть э, там, где все нормально с документами, естественно, э, можно забрать с помощью ипотеки. Кстати, э, ипотека ⁇ это стопроцентная безопасность э, вашего объекта. То есть... Банк проверяет там вдоль и поперек объект, он пересматривает там по 10 раз э, документ, он запрашивает то, что не хватает, то есть он смотрит, смотрит, смотрит, согласовывает. И когда вы берете объект в ипотеку, он на 100% безопасный. Хорошо. Безопаснее некуда, да. Ну, получается, э, смотри, знаешь, какой вопрос? Вот что лучше всего делать? Э, то есть вот человек созрел, да, кто-то из наших там сейчас, кто нас смотрит, ну вот созрел, человек хочет себе недвижимость приобрести. В первую очередь, подать на ипотеку или рассматривать сначала какую-то недвижимость? Да, но ну, смотрите, конечно, в идеале подобрать объект и под него одобрить ипотеку, это в идеале. Но здесь, знаете, мы как бы, собственно, работаем для того, чтобы решать ваши текущие задачи и мы их решаем и когда стоит перед нами а, конечная цель то есть мы понимаем что нам нужно мы уже здесь принимаем решение либо ищем потом одобриваемся либо одобримся потом ищем либо ищем и одобримся одновременно то есть как бы но ну, здесь вариантов много но опять же все зависит от конечной цели ну давай знаешь как давай уже подведем просто вот итоги что все бы все кто нас смотрят после всего вот этого видео сейчас посыпется вот такой толмут комментарий, я очень надеюсь. Давай подведем просто в чем плюсы вообще всей этой ипотеки, чтобы люди посмотрели на все вопросы буквально, которые они знали вопросы, не знали вопросы ответы получили то есть чтобы... давай заключительный плюс ипотеки mm -hmm. это у нас... Да, то есть мы выполняем свои цели за счет чужих средств ну как бы приятнее не может быть я... Очень много видел случаев, когда ребята с ипотеки зарабатывали хороший годовой процент. И ипотека дает возможность реагировать здесь и сейчас, и не надо никого ждать, ни на кого не, наде, не надеяться. То есть мы просто можем приобрести в ипотеку недвижимость, попользоваться банковскими средствами, продать эту недвижимость, но мы должны понимать просто, что мы приобретаем. Здесь можно хоть, как говорится, как буд, хоть будку для собаки приобрести. Да. И потом уже ее продать, но при этом заработать что на росте цены за счет метра квадратного, но при этом своих денег мы не тратим от слова совсем. И я вообще не вижу, что это какая-то кабала. просто нужно... В Сочи это не кабала. Кабала это когда вы живете там условно в регионе, там из области переезжаете в областной город, там, ну это понятно, как бы это нормально, но в Сочи вы сами знаете, какая, какой идет, какая динамика идет роста цен. Да, то есть как мы зарабатываем, мы также сами зарабатываем на объектах недвижимости, мы также берем ипотеки, все то же самое. Вот то, что мы вам предлагаем, мы делаем точно так же. Ну, поэтому мы ответили вроде бы на все максимальные вопросы, ответы. Я думаю, что сейчас, если вдруг у кого-то будут какие-то вопросы, вы нам пишите, будем раз развивать вам, давать всю информацию максимально на все ваши там, комментарии. Если кто-то что-то хочет увидеть или в следующем видеообзоре, давайте разберем там тему инвестиций, э, тему там покупки. Если вы хотите разобрать какой-то жилой комплекс, просто напишите нам в комментарии там, ребят, вот съездите, сделайте нам видеообзор там какого-нибудь комплекса вдоль и поперек, начиная от э, ипотеки, да, наверное, там. Вход без средств, ну и что там... Ну, в общем, да, друзья, давайте договоримся, пишите в комментариях то, что вам действительно интересно. Мы комментарии смотрим, мы их читаем, мы сразу реагируем и буквально через два, ну, может быть, три дня... Да, максимум ролик, да, ролик уже будет, да, выпущен на канал. Да, поэтому давайте вместе взаимодействовать, мы вместе тут с вами работаем, вместе тут живем, поэтому ну, все в наших руках. Потому что в любом случае, знаешь, как это все получается? Приобретают с нами, без нас. Ну, как, понятно, да как мы идут, хорошо. К нам. И по итогу да, идут да, к нам. Да, да. Ребят, помогите продать. И если мы вам говорим, вот здесь нужно приобрести, потому что мы это сами будем продавать. Да, Ладно, да. на этом мы будем закругляться. Я думаю, что ребятам все те, кто нас смотрит, всем понравится. Ну, естественно, будет дальше все самое лучшее и интересное. Поэтому подписывайтесь, ждите, будет дальше да. очень интересный контент. Ну, а кому не нравится, ставьте дизлайк и пишите какие-нибудь гадости в Все, всем пока. А лучше просто поставьте лайки и пишите вот такими толмутами комментарии. Да. Чем больше комментариев, тем будет лучше. Абсолютно от всех, начиная а -а -а. от Ада и от Мала до Велика. Да. Все, давайте, давайте всем пока. пока.